Привет, друзья! С вами Михаил Прошурин и сегодня я хочу показать вам, как сделать постер в конве и загрузить его на площадку BINX. Итак, поехали! Для того, чтобы нам это сделать, надо нам сперва зайти на площадку BINX. Заходим на площадку. Вот наша площадка BINX. Заходим в кабинет. Заходим в раздел реклама. Вот здесь нас встречает такая вот вкладочка. И вот здесь нажимаем на плюсик. Нажали на плюсик. И вот здесь смотрим, какие нам нужны размеры, чтобы создать постер в конве. Итак, внутренний, внутри кабинетов 300 на 50. Заголовок кабинета 300 на 250. И боковой баннер 300 на 600. Ну давайте возьмем 300 на 250. Запомнили? Все, переходим. В канву это все закрываю и захожу в приложение канва. У меня есть приложение канва. У кого нету, можете установить себе. Итак, вот у нас встречает вот такой дизайн. Нам нужно настраиваемые размеры. Нажимаем и вот здесь пишем. Я уже написал 300 на 250. Создать дизайн создаем. И вот нас включает такая рабочая панель. Вот наш постер. Вот здесь должен уместиться. Вот в, это, в, этом, в этом районе. Ну вот здесь можно немножко пробежимся по, по клавишам. Что можно здесь сделать? Нажимаем левой кнопкой мыши два раза, раз два нажали, и вот сюда переместилась картинка. Ну вот здесь можно выбрать любую картинку и левой кнопкой мыши нажали два раза и она вот переместилась. Вот такая картинка. Здесь можно убирать надписи, хоть что можно делать: перемещать ее всяко разно. Вот так вот берем, зацепляем эту надпись, выкидываем, берем, нажимаем опять левой кнопкой мыши и тоже это все выкидываем. У нас остается чистая полоска. Ну ладно, чи чистая. Все вот здесь видите, ничего нету, все поубрасывали. Ладно, я сегодня не, не даю уроки по конве, а просто так показал вам, что тут можно много чего делать. Потом будете изучать, сами все изучите, а мы сейчас хотим создать постер, чтобы загрузить его на площадку BINX. Итак, возвращаем все обратно. Чтобы возрастить все обратно, Нужно нажать вот на эту стрелочку. Нажимаем один раз. Нажимаем второй раз. Третий раз. Четвертый раз. И все. Вот у нас окошечко опять чистое. Я хочу загрузить свою картинку. Также вот тоже вам рекомендую создать папку, загрузить картинки, подготовиться ко всему, чтобы потом быстро все это делать в конвей. Итак, переходим вот сюда, загрузки, нажимаем. Левой кнопочкой мыши. Вот, он, вот тут загрузились мои загрузки. Но мне нужно другую, которую я приготовил. Вот сюда нажимаем загрузить. Изображение или видео нажали. Нас перекидывает в наш компьютер. Так. Рабочий стол. Так. Новый проект, который я создал. Вот картинка, которая мне нужна. Я кликаю на нее. Сюда вот он переносится. Открыть. И она подгрузилась у нас сразу же. И мы берем левой кнопкой мыши. Нажимаем. Тянем. И перетягиваем сюда. Все перетянули. И начинаем выравнивать ее. Растягивать. Делать что, что то, что мы хотим. Итак, вот у нас есть вот такое конце. Нам надо это все растянуть. Тянем так. Так. Тянем так, тянем так, тянем, потянем, вытянуть не можем. Так, так вот сделали. И левой кнопкой мыши опять два раза нажали. У нас вот высветлилась такая штука. Мы давайте поравняем как-нибудь. Видите, вся картинка не влезает. Давайте сделаем немножко, чтобы вот так вот. И опять два раза. Левой кнопки мыши. Раз, два. Все. Вот у нас такая картинка теперь будет. Вот примерно такую картинку мы закачаем с вами в BINX. Итак. Картинка у нас есть. Теперь нам надо написать какую-то надпись. Мы же должны что-то с вами рекламировать. Нам надо что-то написать. Чтобы что-то написать, переходим. Вот здесь вкладочки есть. Текст. Нажимаем текст. У нас написано «Добавить заголовок», «Добавить подзаголовок». Ну, тут не суть, важно. Нажму «Добавить заголовок». Вот у нас добавился заголовок. Он сразу же выделен синим. У нас на компьютере есть кнопочка «Enter». Нажимаем ее. И все у нас исчезло. Мы можем писать свою запись, которую мы и хочем. Я хочу написать все курсы за 1 доллар. Сейчас я буду писать. Все кур с все курсы за один доллар. Пишу все это с большой буквы, чтобы было как-то покрасивее. Так, так, так. Так, выходим на чистое, так вот кликаем, так вот. Вот у нас такая надпись. Надо нам ее подвигать, куда-то занести ведь. Опять нажимаем на надпись, левой кнопкой мыши кликаем. И у нас опять, видите, вкладочка открылась. Вот здесь это э, текст увеличить, уменьшить буковки, давайте нажмем, сделаем 12, видите, как сразу же, оп, и маленькая стала, и два раза кнопкой левой опять кликаем, раз, раз, два, так, так, обождите, на чистое место выйду, опять, раз. на чистое место выводите, левой кнопкой кликаете, и все убирается. Хотите текст опять подвигать или что-нибудь сделать? Наведем на текст левой кнопкой. Кликнули один раз. И все. И начинаем его таскать как хотим. Куда хотим мы его туда тащим. Вот. Левую кнопку мыши нажали и таскаем его всяко тут. Разно. Ну давайте куда-нибудь установим этот текст. Давайте. А, так. Не дописал. Я здесь не дописал. Видите, ребята, доллар. Не дописал. Так, ладно. Так, сейчас допишем. Удалю все опять и по новой напишу. Так, Это тоже мне не нравится. Это рабочие моменты, ребята, я записываю. Что я тоже, видите, не дизайнер. Тоже работаю здесь недавно. И пытаюсь вам показывать, как это все на самом деле. И опять пишу. Все... Все... Повнимательнее просто надо быть. Все... С за один доллар. до Доллар. Ну вот, все вроде бы написали. Все курсы за один доллар. Так, кликаем опять на чистом месте, вот. Потом опять кликаем левой кнопкой мыши и пошли перетаскивать куда нам надо. Держим левую кнопку мыши, перетащили сюда. Давайте вот здесь надпись установим. Давайте, может, уменьшим ее немножко. 10. Так, можно сделать, конечно. Но можно поиграть, сделать побольше. Нет, это уж шибка, шибка. Это я борзанул. Так, можно так, конечно, ставить. Вот так вот, давайте так вот оставим. Потом в случае что переделаем. Вот так вот все курсы за один доллар. Давайте подвинем немножко влево еще. Как-то так. Вот давайте вот с этой полочкой, вот где посередине полочка, вот так вот как-то поставим. Пускай даже в бок будет и что? Так, ну и вот у меня все Курс... курсы. Курсы опять написал. Курсы надо. Ах, внимательней надо быть. Внимательней. А то так отправим в интернет. Давайте нажмем. Выделим это все. Delete. кур -цы. кур, Кур-цы. Ну, кур с. Ну, сейчас-то правильно написали все. Это рабочие моменты. Я вам показываю. Так, ладно. Так. Кликаем опять по пустому месту. Так давайте вот так вот посмотрим потаскаем все курсы за 1. давайте у этой полочки сделаем вот так вот вроде бы все правильно курсы за 1 доллар учите русский язык я тоже плохо учил прогуливал в школе русский язык а вот теперь каюсь можно наделать такого что потом самому будет стыдно ну да ладно сейчас не об этом. Так, давайте, ребята, дальше будем разбираться, что у нас тут есть. Так, нажимаем здесь левой кнопкой мыши. На... Делаем один клик. И все, вот у нас кликнули один раз левой кнопкой мыши. Все. И у нас здесь, видите, сразу же появились вкладки. Вот это вот мы можем таскать, если мы зажмем левую кнопку мыши. Но я пока сейчас этого не буду делать. А вот вкладочки, вот опять у нас появились все вот всех вкладочки. Вот. Можем уменьшить. И вот здесь нажимаем цвет, выбрать цвет. Оппа, у нас появляется цвет. Черный, разные цвета. Давайте посмотрим, что здесь можно. Ой, некрасиво. Тоже некрасиво. Тоже мне все не нравится. Не нравится. Не хочу. оставлю, да, пожалуй, белый. Белый цвет как-то хорошо выделяется. Ну, потом, может, переделаем. Давайте зайдем. Здесь есть эффекты. И вот, нажимаем. На вкладочку, вот на этот раз, вот такой эффект. Раз, такой эффект. Раз, ну, здесь что-то вообще все размыто. Вот такой, ну, так вот покрасивее, конечно. Но все равно вот такой. Такой тоже неплохой, да? Вот такой. Такой. Такой. Может как-то цвет поменять. Или вот так вот попробовать сделать. Так. Давайте так вот. Так. Ну давайте оставим вот так вот. А перейдем в эффекты. Перейдем в эффекты. Так. Не в эффекты. Я вас обманываю. Так. Так, перейдем. На пустое место кликнули. Вот так вот у нас все осталось. Теперь еще раз кликаем на картинку. Так. Эффекты. Что тут еще есть? Ну, тут еще есть толщину можно делать, смещение. Ну, давайте поиграем. Так. Смещение, видите, пошло. Вот как-то как хорошо выделилось. Так. Так. Нажали на картинку. Вот внизу я нажал один раз кнопочкой. Левой. Вот у нас. Раз нажал, получил эффекты. Фильтры. Давайте перейдем в фильтры. Посмотрим, что это такое. Так делаем. Так делаем. Так делаем. Так делаем. Смотрим, выбираем, что бы покрасивее сделать. Так. Так. Так. Можно интенсивно сменять. Так. Так. Так, так. Так, можно черно-белым вообще сделать. Так. Так. Так. Так. Смотрим просто, смотрим, ребята. Что понравится. Ну, давайте оставим. Вот так вот оставим. Давайте. Так. Еще вам забыл, ребята, сказать, если что-то напортачили, вот здесь картинки. Например. Давайте я вам покажу, наверное, добавить страницу. Наверное, покажу вам. Добавим страницу сейчас. Вот можно добавить. Вот. Вот это наша страница, эту я добавил. Я просто хочу вам показать, если... Что-то наделали не то. Как можно еще исправить. Например. Оп-оп-оп. Вот загрузили это. Сделали. Да. Вот эту картинку. И нам надо отменить действие. Отменить действие. Вот кнопочка. Опа. Нажали на нее. Нажали и все. Все действия отменились. Что вы делали. И все обратно. Ладно. Удаляем эту картинку. Нам она не нужна. Это я просто вам показал чтобы вы знали удалили у нас это появилось так все курсы за 1 доллар вроде бы все правильно написано все все внимательно ребята смотрим не делаем ошибок потом самим будем с такими иногда встречаешь рекламу такие ошибки думаешь что кто это написал стараемся писать правильно Ну все вроде бы ну я оставлю так ребят все я не знаю что лучше делать, что я тут. Мы же все с вами не дизайнер, не учились этому. Скачиваем. Скачать. Вот нажимаем сюда. Рекомендуемый. Нажали. Изображение высокого качества. Давайте выберем высокого качества. Что? В чем мелочица? Нажали. Скачать. Он сейчас подготовит нам, скачает. Все, все. Вот написано. Все курсы за 1 доллар. Ну, тут не доллар. Раз я тогда ошибку делал, не исправил. Ну, да ладно. Это не 100. Это только нам видно. Мы пишем сохранить. И все он у нас сохраняет. На рабочий стол. Смотрим, куда. Вот он. Давайте я его закину на Луну. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот все курсы за 1 доллар. Ладно. Пойдет. Так. Закроем. И идем на площадку BINX. Перед этим, ребята, приготовьте папочку. чтобы у вас в папочке была уже рекламная ссылка, что вы будете рекламировать. Все. Заходим. Так, зашли в DNX. Как я закрывал, так он и остался. Вот. Мы делали 300 на 250. Так, Давайте. Давайте сперва в объем. Ссылочку найдем. Так, тогда я выйду и найду ссылочку свою. Так, новый проект. Здесь у меня ссылочка есть. Все курсы за 1 доллар. Вот я ее сейчас копирую. Копировать. Закрываю вкладочку. Захожу обратно. Вставить. Все вставил ставил Давайте проверим ссылку на всякий случай. Куда она нас приведет. Черт знает, чем мы вставляем. Вставить. И Enter нажмем. Так, все. Она меня привела куда надо. Это моя партнерская ссылка. Я все убедился. Я, ребята, все. Закрываем обратно. Дальше продолжаем название. Ну, название, я думаю, мы будем видеть. Ну, давайте напишу все курсы и все. Пишем внимательно. Все курсы. Все курсы. Просто написали все курсы. Добавить. Добавить. А, выберите постер. Видите, он пишет. Вы еще постер-то не выбрали. Какой мы? Мы делали 300 на 250. Вот мы и нажимаем 300 на 250. И нажимаем добавить. Ну, с Богом. Так, выберите файл. А, картинку нам надо еще загрузить. Черт его. Сейчас загрузим картинку. Вот это все, ребята. Рабочие моменты я показываю. Так. Новый проект. Так. А мы же не здесь ее оставляли, да? Так. Давайте обратно на рабочий стол. Так. Так. Так. Где-то она отдельно должна быть у меня. А вот она. Вот же она у меня отдельно. Я же ее на Луну ложил. Кликаем. Все курсы. Да. Доллар. Помните? Не дописал я слово. Вот. Добавляем. А открыть и добавить. Вот так вот, ребята. Записываю, показываю все рабочие моменты. Я тоже не профессионал, простой такой же человек, как и вы. Второе видео всего записываю. Открыл свой канал. Как получается, так получается. И вот, вот тут у нас вот, все вот загрузился. Видите, да, ребята? Все загрузилось. Все нормально. Давайте кликнем на него и посмотрим, что получится. Два раза кликнул. Ничего пока не произошло. Еще раз. Так. Посмотрим. Это закроем. Вот один раз кликнул. Вот у меня все курсы за 1 доллар. О, высветилось. Ладно, что-то глючит. Может, сайт глючит. А вот все. Все нормально. Вот, ребята, вот так вот должно быть. Все курсы за 1 доллар. Все. Вот я опубликовал. Ссылочка у нас есть. Все есть. Все это мы проверили. Все. Ладно. Все хорошо. Что я еще хочу сказать напоследок. Некоторые ребята, которые приходят в BINX, говорят, у нас есть баллы. А что нам рекламировать-то? Мы не знаем, что рекламировать. Да что угодно, ребята. Плеер кошелек, там есть рекламная реклама. Можно рекламировать. Партнерская ссылка есть там. Потом будете получать начисления. Расширения есть всякие. Вот, например, у меня есть вот такое расширение. Установлено у меня на компьютер. Пожалуйста, здесь тоже есть. Э, это самое партнерская ссылка. Вот эту можно взять, прорекламировать. Что душе. Кто-то купил курсы. У автора тоже есть э, рекламная Рассылка. Можно тоже загрузить. В общем, тут уже думайте головой своей. Ну, а на этом, ребят, у меня все. До свидос. Ставьте лайки. Дизлайки. Подписывайтесь на меня. Пока второе видео у меня. Нету ни одного подписчика. Ладно. До свидания.